Курсы скорочтения это самые лучшие курсы. Мы делали очень интересное задание. Спасибо. Наш тренер Зоя Вячеславовна очень хорошо объясняет. И я расскажу всем друзьям в классе, чтобы они тоже пришли сюда.